Язык как оружие. Гипотеза лингвистической относительности Сепероворфа гласит, что язык реальность не описывает, язык реальность конструирует. Гипотеза Сепероворфа о том, что языки по-разному участвуют в формировании мировоззрения говорящего, а не о том, что любой язык может правильно понять реальный мир. О критике гипотезы Сепера-Ворфа-Ноавамхомски и его генеративной лингвистики позже. Для всех, у кого есть опыт или глубокие познания в лингвистике, языке и во всех подобных областях, эта книга может стать окончательным откровением, чем-то, что нужно читать снова и снова, чтобы погружаться глубже и получать удовольствие, пока разворачиваются головоломки. Основная история довольно интересна. Идет межгалактическая война, люди с одной стороны и люди с другой. Человечество, похоже, разделилось на две части – Альянс, базирующийся на Земле, и захватчики, которые описаны довольно мутно, но, похоже, контролируют одну или несколько других галактик за пределами Млечного Пути. Захватчики каким-то образом устраивают разрушительные диверсионные атаки в вглубь территории Альянса, и только странные закодированные радиосообщения дают какое-то представление о том, как они проводятся. Лингвисты, известные поэтесса Ридро Вонг, вызывается расшифровать код, который она называет Вавилон 17, и собирает команду и корабль, чтобы отправиться туда, где, по ее мнению, будет следующая атака. Во время своих путешествий она начинает подозревать, что Вавилон 17 это не код, а уникальный язык. Язык, который может представлять собой чрезвычайно мощную и серьезную угрозу для Альянса. Представьте, что есть язык, думая, на котором процессы ускоряются, а время как бы замедляется. Вы успеваете сделать в 2, 3, 4, 5 раз больше, чем если бы вы думали на каком-либо другом языке. Вавилон 17 именно такой язык. Так, летя на космическом корабле Ридрал переключившись на Вавилон-17, смогла найти правильную траекторию, помыслив лишь три знака из Вавилона-17 – круг, стрелка, вверх и перекрестие. Это означало, что нужно найти пересечение двух больших окружностей, представлявших собой траектории космических кораблей. В другой раз, уже в бою с представителями расы, создавшей Вавилон-17, перейдя на него, Ридра смогла найти ошибки в построении вражеских кораблей и отдать точные указания военным кораблям Альянса, в который входит и земля, что обеспечило ему победы в битве. А теперь представьте, что этот язык таков, что в нем нет «я» и «ты». Нет личных местоимений первого и второго лица. А если таких местоимений и вообще понятий нет, то невозможно их помыслить. Невозможно помыслить то, для чего нет слова или понятия. Так и с Вавилоном-17. Такой точный язык, похожий на язык программирования, но с отсутствующими, так сказать, неважными частями, позволяет отдавать точные команды при атаке и управлять флотом. И к чему там личные местоимения? Ридра Вонг встречает в космосе медведя, которому не знакомы я и ты. Медведь это человек, очень крупный и мощный. Она научила его, как говорить «я и ты». Вечером они бродили по кладбищу, и мы парили над ними, пока не учили друг друга, кто они такие. И в этот момент их сознания сплелись. Оказалось, что медведь думал именно на Вавилоне 17. Когда его привезли на землю, с ними очень долго работали психологи, чтобы разделить их. А после Рида начала работать над Вавилоном-18, избавленным от недостатков Вавилона-17. Это один пример языка как оружие. Другой пример это фильм «Прибытие», в котором черные овалы спускаются с небес на землю и застывают. Перепробовав методы войти с ними в контакт, военные приглашают лингвиста Луизу Бэнкс для установления контакта. У нее все получается. Она узнает новый язык и он становится частью нее. Она начинает думать на нем и у нее начинаются флешбеки. Точнее было бы сказать флешфьючи. То есть флешбеки о будущем. Она видит свою дочь, которая еще не родилась. И у Луизы пока нет даже партнера, от кого она могла бы родить. Оказалось, что язык гептоподов вневременной. У них нет понятия прошлого, настоящего и будущего. Гептоподы прибыли на Землю, чтобы просить помощи землян. Гептоподы знают, что через 3000 лет на них нападет другая раса. И что только земляне могут им помочь. Они смогут помочь, только если задолго до этого нападения выучат язык гиптоподов. Именно для этого, чтобы передать язык, они и прилетели на Землю. Уже к тому моменту, когда начали выходить трейлеры прибытия, я уже прочитал в первый раз Вавилон 17. История, показанная в трейлере прибытия, сразу привлекла мое внимание. Я захотел посмотреть этот фильм уж очень он напоминал историю из Вавилона 17, рассказанную в другом антураже и другими словами. Но суть практически осталась та же: представление языка как оружие. Как и обещал в начале отзыва, озвучу критику со стороны Ноама Хомского по отношению к гипотезе сепира уорфа Ноам Хомский, разработчик генеративной лингвистики или порождающей лингвистики, относился к гипотезе Сепера-Уорфа как к ненаучной гипотезе. Ноам Хомский утверждал, что перед овладением каким-либо языком, неважно, английским, французским, японским и тому подобное. У ребенка уже есть механизм, который может разделять фонемы языка, вычленять части речи и предложения, устанавливать связи между ними и тому подобное. Согласно Хомского, люди, у которых не повреждены языковые области мозга, преуспевают во владении языком за удивительно короткий период времени, независимо от от того, с каким языком они столкнулись в детстве. Это происходит потому, что существует универсальная грамматика, которая является начальным состоянием, существующим внутри молодого организма. Универсальная грамматика – термин, которым в ряде лингвистических теорий обозначается предполагаемый набор правил или принципов, присущих каждому человеческому языку. Подобные правила не определяют язык полностью, они допускают значительную вариативность но ограничивают ее некоторыми конечными рамками. В современной когнитивной науке универсальная грамматика понимается как встроенная на генетическом уровне знания о языке. Аргументами в пользу существования универсальной грамматики являются, первое, наличие определенных языковых универсалей, присутствующих во всех языках. Второе, данные исследований усвоения языка. Третье. Доводы в пользу существования отдельного языкового модуля, независимой когнитивной системе в составе человеческого разума, предназначенной для обработки языка. В настоящее время ряд авторов подвергает сомнению существования универсальной грамматики. Итак, мы рассмотрели положение об универсальной грамматике и гипотезу лингвистической относительности Сепера-Ворфа, которая гласит, что язык реальность не описывает, язык реальность конструирует. Мне кажется, что они могут существовать параллельно, поскольку универсальная грамматика Хомского относится к, так сказать, генетическому уровню и уровню строения человеческого мозга, наличию разных зон, зоны брака, верники и тому подобное. А гипотеза Сеппера-Ворфа относится непосредственно к тем словам, словосочетаниям, терминам, идиомам и тому подобное, которые используются носителями того или иного языка для обозначения явлений природы, состояния человека и тому подобное. Если вспомнить то, что известно о языках разных народов мира, можно увидеть, что те или иные слова и термины появились от крайней жизненной необходимости. А если какого-то слова нет, то значит такой крайней жизненной необходимости не было. Здесь можно приводить примеры с эскимосами, которые различают 200 видов снега, с финнами, у которых 16 падежей, однако профессиональные лингвисты и в русском языке различают отнюдь не 6 школьных падежей, а больше, с японцами, у которых глагол всегда в конце предложения, с некоторыми африканскими или полинезийскими племенами, в языке которых четко прослеживается разделение говорящего, который видел события своими глазами, говорящего, который не видел события своими глазами, а только слышал о нем от другого и так далее. Подытоживая сказанное выше, хочу озвучить одну мысль, что если мы уберем из языка какие-то слова или термины, идиомы, что если мы добавим их в язык и обучим людей пользоваться ими, что будет с языком, если из него убрать такие слова, как сострадание и сочувствие, сострадание как способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, какой это будет мир, а что если убрать такие слова, как ненависть, горе и тому подобное, тогда какой это будет мир? Убрать технические термины. И техники не будет. Вопросы, вопросы, вопросы. Есть еще один фантастический рассказ, о котором я не упомянул, но под конец видео сделаю это совсем коротко. Это рассказ Пола Андерсона «Рука дающая». В нем речь идет о переговорах земного альянса с представителями одной из космических цивилизаций, не входящих в него. Во время переговоров обсуждается вопрос о переходе этой цивилизации на общегалактический язык Альянса. Та цивилизация отказывается, желая сохранить свой язык. Оказывается, что благодаря именно своему языку та цивилизация смогла создать двигатель для сверхсветовых космических полетов. А земной Альянс с его общегалактическим не смог этого сделать. В этом видео мы рассмотрели три примера использования языка как оружия. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления, и вы будете вовремя получать уведомления о выходе новых видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю всего вам хорошего и до новых встреч.